Все хочу, хочу. Ну хочу, конечно, подешевле и тоже. Может, били. ты хочешь, хочу. вот мы в реале бухаем. Да, мы в реале бухаем через деньги. А что ты доливаешь все это? это ты что, у... ты не у... водка, водка вообще для меня она вся одинаковая. Абсолютно вся. О -о -о -о. Не Я профессионал. С нами не профессионал. А, нет, пока еще. Но вот-вот уже скоро будет э да. <свят> все продаем. Армения, Армения, Армения! Армения! Армения! Армения! Армения! Армения! Армения! Армения! Армения! Армения! Старый Армения! Армения! Армения! Армения! Армения! Армения! пойло, два вида виски Два вида рома, светлый ром и темный ром. Стоимость каждой бутылки и 330 э, ром. И тот, и тот. 360 виски. Так что сейчас мы это все продегустируем, попробуем. Во время съемок по неизвестным причинам, а скорее всего из-за магии э, рептилий, немножко исчез звук, поэтому чуть-чуть будет просто за кадрового голоса. В определенном моменте звук вернется в родной. Так что приносим свои извинения за небольшие технические... Неудобство. Белотемное и ром разливаем. Сразу же его дегустируем. Судя по лицам моих коллег, рома за 360-х не устраивает. Темный ром такое себе удовольствие. Пробуем разливаем белый ром. Тот вообще ужасно спиртяли какой-то вонял. Он вот просто прям не ацетоновый воню. Просто это невыносимая просто вонючка. Та дрянь хотя бы не воняла. Ну такая. По, -по, -по лицу и ухе видно, что за деньги бы он бы такого приобретать не стал. Дряне редкость на этом. Очень быстро надо просто его заглушить. и вот. они мне психолог. я что-то без психолога не могу. <клышь> Какой-то он ядовитый. Вот тот еще ничего первый. Я почему-то думал, кстати, что. Прозрачным будет приятнее, а он ни хрена не приятнее. Давай тогда сразу и 50 на 50 эту фигню сделаем. Не знаю, тут от настоящего Рома, по-моему, один намек. Спасибо, как-то он поприкольнее, он убивает эту Вообще другое дело. Ром сам себя не окупит. Номер карты для поддержки канала вот здесь вот. Как ты говоришь? 20 рублей, сука, накидает, нахуй. Будем жить мы, понимаете? Будем работать для вас. Ну что дальше будем пробовать? Дальше теперь виски. Знаешь, сколько у меня зрителей армян? Один. Собственно, это хозяин этого винного завода, да. Виски стил Дагер. Ну, эти остальные даги. Стальные даги. Остальные шахтеры на самом деле, по-моему, так переводится. Ром старый замок и ром старый замок. Что сначала было Да. Ну, естественно, естественно. Естественно виски похож на виски угу. купата похожа на купату хотя это все одна одна для меня бочка, одна. бочка. Да. ну реально там особого отличия то нет ну вот ром ну, немножко отличается от этого самогон самый натуральный для всех что ром что вискари то вообще самогон самый. Есть самогон давай почитаем из чего армяне конят ром вискарь. ромовый выдержан дистиллат Вода родниковая подготовленная, калер сахарный. Вот ты тогда спрашивал, почему такое бледная бледная перцовка? Но. Я не помню, я тогда ответил или нет, потому, потому что, что калер сахарный. Да, берешь люб, любую бутылку в магазине и читаешь состав: сахарный калер, краситель такой-то, мед и вот. Мы делали чисто перец. У нас был просто только перец сахарный и калера. спирт, я, вода. Я, я тебе, Егор, объясняю, что вот у меня как бы эти Помнишь, я тебе говорил, вот то, что рот мне давал вот эти. История про рот на Их подвело грамотно. Короче, вот эти перчики, я тебе скажу. Я говорю, что я его на сутки оставил. Он у меня аж пожелтел, как перцовка стала натуральная. Понимаешь? Видел в некоторых бутылках перцовки, перец желтого цвета. Не, не перец, а именно вода стала желтой. Вот такого вот света и, прод... и, Ну такого. Ну чуть-чуть посветлее, посветлее было. Здесь сахарный колер, отраженный сахар. Приди. Я по леденцы добавляю. Не, я тебе объясняю, что там, там натурально у меня просто было бы засунуто, он туда был, просто засунут. Знаешь? И я тебе говорю, сутки у меня простоял. В следующий день я пришел, я, я говорю, я его начал пить, ну как водку начал пить. Я аж заикал. Реально, ну как бы настолько ядреный этот перец был. Причем одна перчинка всего. Мне и... было 5 или 6. Всего. Ну, Ты, вот кстати, я, кстати, обещал ее принести как-нибудь на дегустацию. У меня их уже не осталось. У меня есть свои две причинки вот эти. Ну, такие вот я их здесь вырастил на даче. За... Гидреные тоже, За Задействие. Бля, я водку себе положил уже, как бы, ну, полгода никогда пить ее не могу. Реально, она настолько ядреная, что такие все истории похожи. Ты к нам обращайся, мы поможем, я его принесу, попробуйте. Все, на следующем обзоре берем ее как бонус. Хорошо. Может ее к самогонке возьмем? Можно. куда угодно. Так это хоть к лапше, острой лапше. Ты не доел тогда общую эту острую лапшу. Вот это тебе сразу в минус и ролик вот здесь. Ну что, расскажи о лапше, ну, я не знаю. Как он ты? Тупо ешь, там прям перец и все, и ты не чувствуешь даже лапши, наверное, да? Нет, чувствуешь как бы лапши, как бы вообще, я скажу, первые эти, ты ешь, получается, вроде жгет, а потом уже, знаешь, ну такой уже Забит, при, привыкает, да, вот это, как рецепторы все привыкают. Ты просто ешь уже тупо, знаешь, как бы.. Я не понимаю, вот если честно. Насколько, зачем столько перца ложить? Ну как бы... Я тоже до сих пор не могу понять. Я понимаю, вот для чего это делают? Кто-то же есть это. Ну, вообще, тема э, с пиздарики острой пищи, это мексиканская. У них хуевая вода, Мексика, Индия, вот это... У них хуевая вода в этих ебучих гангах, и что там у них там в Мексике течет да. И чтобы в каждой заходишь э, в кафе в Мексике, у тебя стоит... Э, у тебя вся пища острая, и стоит э, кувшин с молоком. Потому что острое убивает бактерии от этой галимой воды, в которой это все готовила, чтобы ты там не заказал бактерии. То есть они будет всяких отравлений и тому подобного. Потом ты ее запиваешь, нормализуешь свой пиаш баланс ну, Вот это я да, это я слышал, я тебе скажу это, как у вот у меня знакомая ездила в Индию. Вот. Она, короче, говорит, что там реально они во все добавляют, как у них все острое. Даже в Макдональдсе она говорит, реально покупаешь, и то там, там там добавлено, ты говорит, попросишь, как бы говорит. Ну вот по-человечески или подойдешь, попросишь, говорит, не, не ложите мне перец, ну как бы, чтобы не было остро. Они все равно, они не могут уже, настолько они это, как его, уже к этому привязаны, они не могут без перца, понимаешь, они все равно немножко, но положат. Не надо это жрать каждый день, жри это раз в месяц, раз в неделю. Нет, Егор, понимаешь, это в том ты -то дело, что ладно, ты же его получается не ешь каждый день. А вот орехи мексиканцы они и просто, и дусы, они, они едят каждый день, понимаешь, они с детства уже, у них рецепторы уже на этом. Да, этот, да, сожжённые, ну, убитые. я тебе говорю, что у них... Они у... прокачанные. С похмелья это пиздарики как снимают. Ну что, давайте тогда купажирование. Чуть-чуть. Это ж купажирование. Купажирование чего, с чем? Всего, совсем. Всего, совсем начинает нравиться. Мы сейчас замешиваем два вида рома, один вид виски. Может создадим что-нибудь ромовиски или как... Вискарома, Мальерома, Армани, Армани, да. Армальяк, да. Армальяк. Армальяк, да. Армальяк. Армальяк. Ну что-то в этом районе. Армальяк. Короче, пишите, пишите, в комментариях свои э, варианты. Да по я поводу... уже все придумал, Армариум. Здесь именно все, все три вида: виски, два рома. Не, вот, кстати, оно сглаживает, вот когда все смешать. Не, ну, лучше, чем, допустим, просто белое. Все сколы. Все сколы. А у меня? А у тебя? А у тебя, а у тебя кубажеры... кубажирование. Упожирание, пожирования да? всего... скола. Я хочу на шаг впереди. Да, да, да. Вот скажу, спойти гораздо приятнее чем белая. Я, например, остановился сразу со второго раза, что я только эти напитки, допустим, и виски тоже. Я, например, только с Кока-Кола. Без них вот какой-то вот врач. Водка вообще для меня вся одинаковая, абсолютно вся. Не профессионал. С нами не профессионал. Не профессионал. Мы тебя прокачаем. Мы тебе прокачаем. Сколько у вас таких было, качали меня? Сколы? Я точно, да. Я хуй его знаю. Так Будешь? что, мужу... Вы стоите там ничего на похоронах что ли что на похоронах стоят а. А. на похоронах как раз не надо вставать в таком вот э, ракурсе еще год и я думаю что-то пойдет что-то пойдет ты просто твоей печени не, не пил вот сейчас с тобой начал сниматься я уже блин, понимаю что каждый день хуярю по-моему все хочу хочу ну хочу конечно подешевле и тоже Может, и ты хочешь хочу, хочу. <голок> <các cars> Оля. Остановитесь! Да не, ну, через полчасика. Я... пиздит. Пиздит. <голок> <голок> Давай добьем последние стоп. Ты что у нас всех трахнут здесь хоть? <голок> <голок> Объясняю, есть снасть на леща зимняя. Но. Ставится на течении, берется баночка от анализов, блять, подсакую под сраку разные банки, одинаковые крышки, объемы другие. Тут груз приматывается, она садится сюда, называется Ну как фидер летний, только подо льдом Ну коса сплавляется 5 метров, нахуй всю хуйню Смотрю, блядь, я-то это все сука, знаю Думаю, ну, блядь, подписаться, типа, потом его все видел, посмотрю, ну как правильно это делать Потому что, ну, вижу, что человек рассказывает, в принципе, понятно Ловить, снимает рыбалку, в итоге он все это, блядь, как-то рассказывать непонятно Потом ввожу просто, сделать, блядь, комбайн на леща, там. Это тоже рассказывает, у этого камера сюда, это мы управляем, вот здесь мы видим, блядь, камера туда, нахуй, сделает это здесь, блядь, на доске, там. пиздец, тоже 2000 подписчиков. Ах, блядь, ну это с Гошей, блядь, ну, как бы не совсем, конечно, с кожи вон. А Эти, блядь, хуй плеты, нахуй, мне рассказывают такую хуйню, которую я и так знаю, то есть я могу это сам додумать Блять, вы... думаю, откуда нахуй они тут, сука, вот этого, подписчиков этих берут, я, блядь, от них смотрю, не могу найти, да, знаешь, из пяти просмотров, не могу найти один нюанс, вот, про то же который мне нужен, понимаешь, не могу найти, и, блядь, я это все смотрю, а тут мы вроде все рассказываем, я уже, и Егор мне говорит, ибо, ну, советую, там, и нихуя не ни подписчиков, ни 2000 две тысячи, ебать, Давайте. Жахнем. Ну, вот мы в реале бухаем. Да мы в реале бухаем через деньги. Был у меня дед когда-то, лет 5 назад он умер. Короче, он гнал самогон, он шахтер, В Украине все это было. Короче, он его гнал для себя. Короче, он делал самогон такой, нахуй, который, ну, не знаю, не только мне, моему отцу и всем моим родственникам. Они его пили, и они вообще не понимают, это самогон или не самогон. Что это за хуйня? И он прогонял его один раз. У него не было никаких колон в магазинах, какой ты какая-то трубка, блядь медная что там на газу, в общем какая-то хуйта. Ну, реально, по стополю, подумал. Ну что, дед ебать? Нормальный дед. Да конечно, на типа, парни, что вы будете хуйку пить, если вы на рыбалке. И то он рыбалку не любил, просто он меня как мука гонялся с собой, чтобы. И, короче, блядь такого самогона никогда никто не пробовал И я такого не продал. И вот он помер нахуй. И он мне говорил, а я еще был Алешей нахуй вообще полным. Я тебе сейчас расскажу, как это делается. Запомни, такого никто никогда не делает. Самогон, да и самогон, похуй. И вс, блядь, так и он унес с собой. И хуй знает. И я его вот с утра пил, меня яку беру, я прям его пью, он не воняет ничем. И я не понимаю, что я выпил. Я только чувствую. И вс. Это, понимаешь, секрет каждого. Спасибо за просмотр. Давайте всем пока. Пока. Пока-пока-пока. Пока буди. Пока.